Когда яблони рассветут, я приду к тебе с цветами. Ты посмотришь в окно, я уже тут. -та -та -та -та -та. С Ты скажешь, как хорошо, что я пришел с цветами. Но только я не пойму, чувствами. Ах, это парикмахер, <связь> <связь> <связь> <херопичной> меня <связь> постриг в